Вот самое интересное, что мне написали не в ВК, не под роликами. Мне написали на Твиче. В чате, типа, человек, новые апгрейды вышли. И я зашел, я посмотрел. И такой, типа, ну, классно. Я это еще не пробовал. Балик 36 тысяч. Апгрейды, они полностью изменили. Можно за баланс, можно за скин. Но пока что выглядит все красиво. Тут скин летает. Кстати, вот этот скин, да, он тоже летает. Но только если на него навести, я так понимаю, да. Так он не летает, он статически стоит. И вот этот форскоин тоже летает. Блин. Прикольно. Но также они изменили выбор вот этих вот скинов. Они стали ярче. Но на самом деле, выбор скинов стал очень ярче. И задний фон, он прям светится. Прикольно. Мне, в принципе, нравится. Будем смотреть, будем пробовать. Откроем буквально пару кейсов, чтобы посмотреть на апгрейд скином и балансом. VIP кейс за 8000 крутим. И там, по-моему, Азимов выпал. Да, Азимов. Если он не статрековский, это прям калый кейс он явно не окупает. 20? 22 20, тысячи рублей всего. Я думал, уже 20. Кстати, напомню, что у вас есть Промик на 40% к пополнению, вот он OGR, огромное спасибо Ребят, за 300к, это, это реально Круто, спасибо, что по моему промику пополняете К слову, VIP-кейс открыли Давай мажоров откроем на 14 тысяч Рублей и уже пойдем Проверять апгрейды Мне потому что интересно, поменялась ли Система прокрутки, но она должна была Поменяться, потому что если они Полностью сделали редизайн и оставили Старую прокрутку, но ну, это такая себе история У нас, кстати, что-то с шансами на аккаунте Мне не нравится, апгрейды они поменяли, а Контракты остались прежние. Думаю, на очередь у них контракты стоят. Ну, в общем, поехали. Сначала попробуем скином. Кстати, прикольно. Смотри, ты вставляешь, что типа вот эта вот история заполняется. Выбираешь скин, она тоже заполняется. Шанс. Кстати, слушай, интересно. Коэффициент x8. Ну, давай сделаем что-то реальное. Ну, аля ля 3000 рублей. Выбрали дигл. 3000. Юсп стоит 800. процентов шанс. Так, ну нажимаем апгрейд, сейчас, наверное, все начнет светиться. А, оно сейчас вот в такую. Ну блин, ну типа. Ну, как-то я не знаю. Конечно, это все красиво, но... Новый апгрейд. Если на колесе это все смотрелось как-то более понятно, знаешь... Ну, то есть ты видел, когда она примерно остановится. А когда эта штука остановится, ну... Не совсем ясно. И типа, чего ждать вообще непонятно. Особенно, когда деньги ты по кулдауну просто проигрываешь. Слушай, сделано классно, но вот этот момент с так называемой прокруткой... Он... Это все красиво. Но непонятно, когда это штифт... что что ли, ну это штифт, видимо, какой-то, остановится. Победа. У нас победа, все заморгало, все засияло. Сейчас, кстати, сделаем для превьюшки скрин. Ой, произошел мем, человек сделал скрин. Ну вот, они поменяли апгрейд. а я так понимаю, в принципе, система, именно шансы особо не поменялись. То есть они как на форсдропе и были, так все и осталось. Короче, в основном поменялся дизайн, ну, это и логично. Сейчас, кстати, попробуем дойти, блин, если мы скрафтим сегодня что-то дорогое, будет классно, потому что хочется очень прикольную превьюху. Вот единственное, что мне непонятно, ну, типа, смотри, я вставляю, например, вот в эту колбу нож. Хотелось бы, чтобы какая-то была, знаешь, такая желтая вот здесь сзади подсветка. То есть, например, вот этот луч, его можно было поменять на желтый луч, когда я вставляю скин соответствующего качества. Здесь то же самое, и апгрейды заиграли бы уже другим цветом. Ну, ладно, сделано сделано в принципе, необычно И и ладно, и хорошо, и поиск, кстати Сразу весь другими красками заиграл В общем, на балике было 30 тысяч Осталось 13, осталось, осталось а, И у нас еще есть баланс, посмотрим Как это все работает с баланса, сомневаюсь Что будет какая-то разница Но, тем не менее, попробуем, ибо У нас все-таки full проверочка всей этой истории Поэтому надо, кстати, пока ты не нажмешь Новый апгрейд, скин не появится, но, блин Тут большие объемные скины, это тоже круто Потому что превьюхи будут классные Кстати, настраиваешь все, и вот этот Палочка меняется уже в зависимости от баланса. Прикольно. Ладно, сделаем из 13 тысяч рублей нож. Ну, эффекты визуальные, я так думаю, тоже особо не поменяются. И это, кстати, вин. Ну вот по прокрутке реально непонятно То есть она, она вообще непонятная Когда она остановится, ну видимо, когда ей захочется Так, есть нож за 8к Мы сейчас его либо сливаем, либо из него что-то Крафтим, но опять же, два случая И два хороших исхода, потому что у нас лежит ультрафиолет и его уже можно будет неплохо забустить Даже если этот нож сольется, то есть шансом Уже на кого станет, естественно, получше Делаем из него 15 тысяч рублей Заходит гуд, не заходит тоже, потому что Значит дальше делаем крафт уже из ультрафиолета Но здесь апгрейд, да, не зашел Отлично, и и показываю, как работают шансы на всех абсолютно сайтах. Если один апгрейд не заходит, с офигенной вероятностью заходит следующий апгрейд. Поэтому здесь мы сразу, даже не то что рискуем, сразу ставим хороший-хороший апгрейд. Не, ну это прям не дело Это прям не дело Так, давай еще раз, подожди, давай еще раз что-то Мне это не до конца немного ясно, почему мы сейчас деньги проиграли Так, баланс Все-таки, конечно, мейн цель была затестить вот эти новые апгрейды Но как бы хочется-то еще и что-то поднять Опять же, этот нож апгрейд должен за ней. понимаю, что у меня по шансам какая-то вообще проблема здесь полная Ну, как-то хочется все-таки бустануться Так, новый апгрейд, выбираем скин уже И делаем сразу, ну опять же, 15 тысяч рублей Ну, зато мы... Сегодня апгрейды полностью все протестили И балансом, и небалансом, и выигрыши И проигрыши, тоже кайф О, Окей, хоть этот апгрейд зашел, потому что Если бы еще один слив был, ну было бы Слишком жестко. Вообще пишите, что Думаете по новым апгрейдам, блин, но визуально Это выглядит достойно Визуально это выглядит прям очень достойно Если сейчас еще на 30-очку Зайдет апгрейд Будет. Бля, ну, вот эта полоса мне не нравится. Визуально вроде бы good, апгрейд не удался, Ну, типа, вот эта полоса, это вообще прям подстава какая-то. Кстати, очень интересно, в CS вышел новый кейс, а на ферсдропе вышли новые апгрейды. Прокрутку они ничего больше не меняли, но я так думаю, что возможно, вполне возможно, что сейчас они возьмутся за контракты, после этого... Кстати, Азимов выпал. После этого может быть такое, что будет вообще полный редизайн сайта. Было бы круто, потому что, ну, апгрейды, они сделали офигенно. Если Форс претерпит такое изменение какое-нибудь классное в плане, знаешь, прокрутки, это тоже все будет гуд. Нам, кстати, нож, нож за 10 тысяч выпал. Апгрейды хороший, но я все-таки хочу сегодня по итогу что-то годное отсюда вытащить. И надеюсь, получится. Но вот эта палка, это вообще не ясно. Она, в общем, 5 раз вверх-вниз сделает, но немного непонятно. Типа, расстояние выбирается произвольно. Если на том же барабане ты примерно видишь, когда он остановится, то здесь ты не понимаешь, насколько она снизу стрельнет. Сильно, не сильно. И это, ну, ну, это, блин, это сбивает. Типа, знаешь, азарт должен быть, но он как-то пропадает, что ли. Короче, нам же надо 50 тысяч сделать, и шансы все есть, потому как, ну, были сливы, и, может быть, да, он дал. Но тут логика, все, здесь логично. Небольшой плюс, но он, тем не менее, есть. В общем, цель сегодняшнего ролика была затестить эти апгрейды. Пишите в комментарии, что по этому поводу думаете, но, блин, визуально это выглядит все прям очень и очень кайфово. Мне нравится. Это, эти апгрейды даже лучше, чем на КБшке теперь сделаны. Еще бы, ну, немного как-то поменять, что ли, прокрутку. Потому что, ну, непонятно, когда, опять же, этот штифт остановится. А в целом сделано реально годно. Кстати, если нажимаешь на скин, он плетит вниз. Прикольно. А на этом все. С вами был, как всегда, я человек. Пишите, что думаете по поводу новых апгрейдов. Заходите на стримы, там с вами пообщаемся. Если есть вопросы, также на них отвечу. Всем спасибо и всем пока.